И всем привет! С вами Зушка. Сегодня мы поиграем на сервере Lastcraft. Новый сервер. Классный. Я вот вчера играл строго. смотрите, что нам здесь придется пройти. Skype Log m Это просто э, обычное выживание. Это креативное выживание. Skywars, Wars, Аркадные игры. Вот я не знаю что-то на все есть. Срывлогейс, и хайден Сегодня я хочу... Вот здесь Эгварс недавно добавили. И вот он. Сегодня мы поиграем в Китварс. Будем играть мы на соло... на соло режиме. Вот здесь классное оформление. Сейчас классно, сейчас видите что это за классная девушка? Это наподобие PvP-арены. Там выбираешь себе кит. Ну, там, например... например, какой-нибудь... Соник, там он быстрый, флэш, можно... Черепашка-миндзя, вампир. Я, я, всегда, я обычно беру... Вампира. А как сейчас? Вот покажу вампира. Вот я сейчас на классическом. Вот вампир. У вампира только голова видно. так. А, что-то по подлагиваешь, ой. Да, уж вчера что-то так сильно не подлагивало. И я играл лучше. Лучше тебя, засело. Пожалуйста, Сила, вот. Да, сегодня, видно, я плохо играю. Почему-то на видео я плохо играю. Внутри убийца мало, мало, очень вообще ужасно мало. что-то все попробуем сейчас тоже зеленая стрела да уж заложников здесь я не советую играть потому что их тут быстро размотают и ну, они быстро поэтому так это подлагивает этот клуб все я о эль. странный оборот интерес Да, вот здесь, вот, сзади. Угру. Груст прикольно. Да, ну да, но против вампира я не умею. Поэтому я всегда выберу именно вампира. Один слов мало. Ужасно. Он там засел, но о, наконец-то, сейчас возьму дарт вудера. Дэдпул. У Дэдпула два мяча, кстати. Так, сейчас. О, капитан. Надо брать. Ну, ладно, удар У Дэдпула быстро не передвигается, зато у него очень мощный. мощный. Относимую тоже там так. Зеленый солют. Боже, торт, плетер. все, Я же говорил, 23, я на третьем месте пока. Это Соник вот это. был сейчас, это еще один вопрос. Что, что, -то, что -то все, ну. Ну, короче, сейчас может кто-нибудь может подойти. У меня еще есть подозрение, то, что кто-то наверх усилит. Нет. Ну, где все где замесы угу. вот, вот, вот. вот такая игра давайте попробуем теперь покажу на один. там такая такой же принцип только там команда против команды, там уже не игрок какой-то побеждает, а команда определенная. Кстати, меня опять могут кикнуть. Я не использую никаких читов, я просто, ну, там обычно на теме новые игры, это не поводятся по а общению. Я на обычном, я, ну, я с обычным китом валю практически всю команду. Ну, это бывало редко. А мы бы какие-то играли. Пипец какой-то был. Меня потом за это кикали. Ну, сейчас ко мне должно присоединиться. Я команду синих Вот раз ничего не пришло. Там даже хороше оформление в лобби, вообще. Ну, ждем последнего игрока осталось. Сегодня я несколько видео запишу. Наверное, даже три, хотя... Я в следующем видео покажу аркадные игры. IP этого сервера я уже сразу же оставлю в описании. Меня зовут... Ну, вообще в Майнкрафте Лолу Паксер Там Я Не знаю, что сказать Просто Можете найти меня Кидайте пати На Лайт Здесь вроде Ну там. там Здесь называется не пати а как-то по-другому Сейчас возьму Лайкера Ну че, что чего Первый делал. Четыре-четыре. Бежим туда, в этот замес. Мотаем просто все как подряд. Да, одиннадцать. Шесть мы тащим. Это капец какой-то. А дети его. И сейчас меня кикнули, да? Видите? Я вообще никаких читов не использовала. Просто меня кикнули. Давайте попробуем в последний раз сыграть, что ли. Нужно на соло режиме. Соло, соло, соло. Вот сюда. Печалька. Ладно, сейчас на другой хак переместим. Кстати, классный режим, мне нравится. Сейчас вот эта последняя игра. на варси. Вот все, сейчас начинаем уже. Почему у меня любит этот набор с лопатой? Вау, здесь прям вообще какие-то меня вообще на любом вообще, но... Давайте попробуем какой-нибудь хм. А может в этой кадочке все любят как? то Может, все здесь не умеет сражаться против ручников. Из меня, конечно, ручник так себе. опять. на 5. О, первым Так. Делаю на стрелу. Беру. бегу быстрее сюда. Я вот сзади там На меня обижает. О, один раз попал, это Короче, да, здесь лучников вообще уменьшают. Просто уменьшают. Конечно, понимаю, все бешу там. Своими попаданиями, откуда не возьмусь. один килл у многих уже Ладно, берем банкеры и все, идем унежать. Угу. Бонус, рандомный набор. Интересно, кто его вообще? Человек по рогу? Ладно, давайте останемся с человеком. Три кило Три кило Чела кого А, я высоко прыгал. Я вышусь, я Сейчас, наверное, писток Марио придт. Ура! Брм дарт Вэйдера и все, идем лежать. Да уж, лидер 46 России. Угу. Да, кто-то профессионалный. Мне даже уже страшно идти куда либо Ничего, они нашли вот в этом. Как его? И... Тут возьмем тролли. А -а -а -а. Тролли. Ну круто. Триментов. Ну, хотя Тролли. там, кто-то сзади, кто? Ну, ладно, беру с Ольгой. Ой, Квин. Да уж, я придумал здесь дебас над дартами. А вот джокер. Над дартами глейдерами. Да, я знаю, что там убежать. Что, может, тоже Я вот только 7 килов набил. Странно как-то. Вообще, сколько он 83 кило. Капец, я в жизни столько не набил. Хотя нет, в жизни так и было Ну, и на сегодня получилась вот такая вот игра. Все, ну, с вами был Зурк. Всем удачи, всем пока.